Как с помощью носового дыхания можно укрепить мужское здоровье? В этом видео вы узнаете, почему плохо дышащий нос снижает мужскую силу и ухудшает мужское здоровье. Как с помощью улучшения носового дыхания можно мужское здоровье усилить? В конце видео вы получите бонус я расскажу вам как с помощью дыхательной гимнастики можно укрепить мужскую силу наш нос здесь находится не для красоты и для того, чтобы его засовывать чужие дела. А нужен он для согревания, очищения воздуха. И самое главное, для нормального насыщения кислорода кровью. Почему? Потому что в носу есть определенные минимальные барьеры, которые обеспечивают нормальное давление воздуха в нижних дыхательных путях и в самих легких для того, чтобы кровь нормально насытить кислородом. Но если ваш нос дышит плохо, то кровь кислородом не насыщается. А кислород это наше самое главное топливо. Сколько мы можем без еды? Месяц-два. Без воды мы можем дней пять. А без кислорода мы уже умрем через несколько минут. И когда кислорода поступает в организм недостаточно, то наши органы и системы начинают от этого страдать. Кроме головного мозга и сердца, то есть они в первую очередь забирают себе кислород, а на остальные органы остают, оставляют все, что останется, остатки. Но если у вас плохо дышит нос, если вы храпите, если не дай бог у вас есть ночные задержки дыхания, это очень сильно бьет по вашему организму, он очень сильно страдает. И ему не до каких-то там половых функций и мужского здоровья. Ему лишь бы поддержать функцию сердца и функцию головного мозга. А что там происходит внизу, ему не до этого. Поэтому мужчины часто от этого начинают страдать. Снижается мужская сила, нарушается мужское здоровье. Ночью начинают часто вставать и бегать в туалет. Потом приходят курологи и говорят, мы часто мочимся по ночам. Уролог говорит: да, у вас простатит, у вас аденома, пейте там простомол или еще что-нибудь и будет вам счастье. А причина бывает банальная: это плохо дышащий нос. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы вас, ваш нос дышал. И тогда вы будете получать самое главное топливо для вашего организма кислород. Но знаете, что самое главное, друзья мои? Носовое дыхание можно восстановить и обязательно его нужно восстанавливать. Вы можете сделать в зависимости от проблемы или операции, если это искривленная перегородка носа, или убрать хронический отек, который мешает вам дышать. В любом случае носовое дыхание нужно восстановить и тогда вы начнете получать кислород. И ваш организм начнет нормально работать. Пойдет топливо, пойдет энергия и ваше мужское здоровье обязательно восстановится. Но бонусом вы еще получите нормальный прилив кислорода к головному мозгу, нормальный прилив кислорода к вашему сердцу, и у вас будут лучше работать мозги и будет лучше работать весь организм. Поэтому, если у вас плохо дышит нос, если вы храпите, у вас есть, не дай бог, ночные задержки дыхания, бегите к лорачу, восстанавливайте ваш нос и все будет хорошо. Часто пациенты, которые приходят ко мне после операции, начинают меня сильно благодарить за то, что я их убедил восстановить носовое дыхание. Чаще всего это искривленная перегородка. Смотришь, нос дышит плохо. Спрашиваешь, храпить его и так далее. В общем, приходим с пациентом к тому, что нужно восстанавливать нос. И когда эти пациенты возвращаются после операции, они говорят, вы знаете, у нас открылось второе дыхание. Голова варит. Спортом готов заниматься, но самое главное, это неудержимая мужская сила. А теперь обещанный бонус для тех, у кого уже нос и так дышит, как паровоз. Что нам-то делать в этом случае, спросите меня вы. Как нам-то можно укрепить мужскую силу? Есть один способ, с помощью носового дыхания, как можно улучшить потенцию. Для этого существуют дыхательные гимнастики. Самое простое, что вы можете найти, это дыхательная гимнастика по Стрельниковой. Ищите ее просто в интернете, либо на просторах ютуба. Если вам не понравится эта техника, вы можете воспользоваться дыхательной гимнастикой из йоги, которая называется пранаяма. Техника более спокойная, чем пострельниковая, но тем не менее очень активно насыщающая организм кислородом. А вы уже знаете, если кислород начнет поступать в ваш организм, то все жизненные функции они будут усиливаться, и в том числе мужское здоровье. Поэтому занимайтесь дыхательной гимнастикой, укрепляйте свою потенцию и дарите своим любимым счастье.